Добрый вечер. Нас видно, слышно? А Елена Гладкова, видно, слышно? Пока у нас участники подключаются, мы... Лена, нас слышно, все хорошо? Все отлично. Итак, мы э, начинаем второй день. Он был, значит, конечно, вчера, а мы начинаем сегодня. Э, замечательный вебинар. Мастер-класс. Мастер-класс на тему о пяти ошибках, которые не о пяти ошибках был на вебинар, а Сейчас у нас пять эффективных способов. Сначала ошибки, а потом эффективные способы, которые позволяют поменять. Наши модели поведения, которые ведут к гормональному сбою, отсутствию силы и быстрому старению. Да, конечно. Все как есть, как на картинке. Ну, хорошо. Так, а что, у нас нет? У нас участника? нет, у нас уже подключаются участники. Добрый. Да, да, добрый вечер. Да, так добрый как вечер. мы с вами вчера не встречались, и, наверное, вы нас видите, может быть, впервые, а может быть, вы были на вебинаре. Меня зовут Жанна Христина. Меня зовут Павел. И напишите, пожалуйста, «добрый вечер». Или как нас слышно и как нас видно. Да, и поставьте плюсе. Были тот человек, который вчера на вебинаре, на мастер-классе, извините. Да-да-да, нам это тоже очень важно, это вы или нет. Ну, хорошо, пока наши участники подключатся, мы будем начинать, да? Потихоньку. Мы Можно начинаем. подключить презентацию. Елена, да. расскажите нам пока, как вчера прошел ваш мастер-класс и как ваш вчерашний день прошел, пожалуйста. Касаемо вашего мастер-класса. Вы вчера были самостоятельны? О, да. <смех> <смех> <смех> ну, вчера на мастер-классе мы начали разбирать один из способов, который помогает нам поменять наше привычное поведение. И этим способом было анализ и установка тех наших с вами привычных реакций, связанных с психологическими аспектами. Надеюсь, что видно презентацию. Если не видно, могу просто маленький экран сделать. Да, ее лучше сделать поменьше, потому что так она не полностью. Вот, так хорошо. Так а -а. как во второй части нашего сегодняшнего мастер-класса речь напрямую пойдет о э, сбоях нашей гормональной системы и о том, что происходит вообще с нами в определенном возрасте, буквально с каждым человеком, неважно, какого он пола. Поэтому... Э, вот Елена говорит о психологических воздействиях, а мы вам уже готовы из личного опыта рассказать, что такое физические воздействия на наш гормональный фон. Когда тебе продукты сами начинают показывать, что тебе меня кушать не надо. Вот. Это же физическое воздействие, правильно, Елена? Не только. Я думаю, что здесь не обойдется и без психосоматики, и без нашего эмоционального включения. Потому что если мы умеем прислушиваться к себе и умеем чутко относиться к своему организму, то тогда мы услышим тот самый голос продукта, который говорит, кушать меня не надо. И вот, чтобы чутко, дорогие друзья, относиться к своему организму и к себе в целом, оставайтесь с нами как минимум до второй половины нашего сегодняшнего мастер-класса, и вы об этом, обо всем узнаете и узнаете. Ну, а впоследствии, конечно же, получится замечательный результат. Время нашего вебинара сегодня полтора часа примерно, полтора-два часа. В это время мы постараемся уложиться. У нас есть чат, мы ваши все вопросы, ваши все комментарии будем видеть, так что пишите нам, мы Еще будем не... на них отвечать. Обязательно. И Я очень благодарна вчерашним активным участникам первого дня мастер-класса, потому что это помогло мне сформировать определенные информационные вещи, которыми я готова сегодня поделиться, исходя из наших вчерашних с вами умозаключений и бесед в чате. Поэтому, пожалуйста, будьте активны, это всегда полезно и вам, и нам. Почему-то никто не пишет «Добрый вечер», как нас слышно и видно. Наверное, все хорошо. Вот Из-за из нашей такой замечательной коммуникации между ведущими, люди подумали, что... Они, они пришли на какой-то диалог людей. Послушаем, послушаем, да пойдем. Я думаю, что наши участники подключатся к нам, как это было вчера, чуть позже. А пока давайте анонсируем то, что мы сегодня будем рассматривать в программе второго дня. И мы давайте, снова, давайте. снова поговорим с вами о том, как наш мозг, мешает нам, мешает нам принимать правильные решения, потому что есть привычная реакция, связанная с моделями поведения, о которых мы вчера с вами разговаривали. Сегодня мы поговорим чуть глубже о том, как формируются эти привычки на уровне биохимии, на уровне взаимодействия наших замечательных нейронов, наших замечательных гормонов. И на самом деле мы поговорим с вами о том, как научить мозг играть, на нашей площадке за нас, для того, чтобы он не был помехой. Угу. Классная, так, классная да, интрига. Да-да-да. Также точно я уже вчера рассказывала нашим дорогим участникам, что мы будем с вами разговаривать не только о психологических аспектов, потому что на одной психологии очень сложно решить проблему быстро, очень сложно решить проблему комплексно, ведь наш организм – это единое целое. Мы с вами рассмотрим дыхание как замечательный способ успокоить себя и способ привести даже уровень сахара в крови в норму. А также точно мы с вами поговорим о необыкновенно действенных и важных массажных техниках, чтобы не только нормализовать свой гормональный фон, сказала так, не только, хотя это важно, но и привести свое лицо в порядок. В общем, классные вещи. И вы получите самую настоящую дорожную карту по перезагрузке гормонов, потому что вчера на нашем мастер-классе я думаю, что мы все-таки с вами решили, что это крайне важно научиться включать нужные гены нужные хромосомы в нашем теле для того, чтобы, в принципе, быть здоровым, счастливым и успешным человеком, успешным в плане того, что вы понимаете, что все возможно изменить, и все в ваших руках. И все это может произойти через гормонально-генетическую перезагрузку. И в чате у нас уже появилась Татьяна. Добрый вечер, Татьяна. Как вы? Да, Татьяна, добрый вечер. Добрый вечер, Татьяна. Хорошо. И у нас есть еще сюрприз для mm -hmm. участников мастер-класса, для тех, кто будет с нами до конца. Да, о нем я расскажу чуть позже. Это будет очень важный и нужный чек-лист, потому что все-таки психология питания связанные с продуктами питания тоже. И самый главный вопрос, подтвердите, пожалуйста, что же все-таки есть, чтобы не болеть, и что не есть, чтобы не болеть. Напишите в чате, нужен есть ли такой вопрос у вас. Пишите слово «есть», если он присутствует в вашей жизни. Так, ну что, все? Да, <пишите> Начинаем. Я Начинаем. Угу. Итак, как мы уже с вами разговаривали вчера, что очень часто невозможно сконтролировать себя, особенно в момент стресса, связано. с с привычными реакциями, которые связаны с нашими оценочными вещами, которые сформировались в течение нашей жизни. И э, давайте с вами вспомним еще раз наш вчерашний замечательный мастер-класс. Дайте, пожалуйста, обратную связь, а как вы себя чувствуете после того, какую работу мы с вами такую внутреннюю, глубокую очень важную провели, не только в ключе того, что вы поняли, зачем, почему это так важно разбираться в привычках, но и получили уже ценный и действенный инструмент. И я попрошу в комментариях написать, как вы себя чувствуете, как вы себя ощущаете сегодня. А мы продолжаем действовать. Мы продолжаем с вами разбирать тему формирования привычек. И сегодня мы поговорим о том, что наши привычки формируются... Таким образом, события, помните, это как раз часть вчерашнего мастер-класса, события, мы реагируем на это событие определенным образом, реагируем с позиции оценки этого события и э, поступает через нервное окончание или нейронное окончание сигнал в головной мозг. Сигнал в головной мозг, который обрабатывается замечательной частью нашего головного мозга под названием гипоталамус, и он переключает. Наши нервные импульсы гормональные сигналы. То есть, другими словами, как мы уже вчера с вами выяснили, что в ходе нашего развития, в ходе нашего взросления у нас есть определенные, определенные в привычки, привычки, которые сигнализируют нам о том, безопасно это или небезопасно, хорошо это или плохо. Исходя из этого, наш прекрасный бородовой компьютер, головной мозг срабатывает и выделяет определенные гормоны в кровь. Таким образом, вызывая у нас те или иные ощущения. Угу. Очень попрошу вас быть активными в чате, для того, чтобы я понимала, что у нас с вами складывается приятный диалог, и я могу как-то реагировать и отвечать на ваши вопросы. Ну что ж, для того, чтобы сформировать... Правильное ощущение для того, чтобы вообще в принципе все это, вся эта система заработала. Процесс этот происходит за счет соединения нейронов. Человек рождается с нейронами активными, которые еще не соединены никаким образом. В процессе его жизнедеятельности, в процессе формирования его привычки, как раз так она и происходит, это формирование привычки, наши нейроны соединяются в так называемые синапсы, которые потом становятся очень устойчивыми. Устойчивыми до такой степени, что, наверное, те привычки, которые с нами с детства, те установки, о которых мы вчера говорили, для нас уже практически невидимые, невесомые, потому что ну, они, похожи даже больше скорее не на дорожки протоптанные, а на такие замечательные хайвеи и фривеи, по которым спокойно бегают нервные окончания, посылая те или иные импульсы к нам. Соответственно, становится крепче, крепче, возникает привычка, возникает связь. Уже проговорила вам информацию, которая на слайде. Вчера мы с вами об этом тоже разговаривали. И перед вашими перед вашим глазами, на ваших экранах, вы можете увидеть те же самые, ту же самую схему, но только с позиции нейронных импульсов, которые делятся всего на две части – опасно, безопасно то есть другими другими словами мы с вами считываем информацию с позиции хороша она для нашего выживания или не очень хороша чуть позже я об этом буду говорить потому что мы будем с вами об этом разговаривать уже с позиции того какая часть мозга принимает наше решение принимает решение переесть принимает решение скушать еду, которая вы понимаете, что она не нужна вам, что она не полезна, но все равно такая притягательная и такая вкусная. Соответственно, нейронный импульс и реакция. Реакция и выплеск гормонов в кровь, и, соответственно, наша с вами дорогая эмоция, прекрасная, замечательная, которая точно так же может, если эта эмоция связана с гормоном стресса, точно так же может быть гармонизирована едой, чтобы привести в состояние себя, привести в состояние удовольствия, в состояние безопасности. Добрый вечер, Юлия. Спасибо, что все понятно. В принципе, мы с вами более, я вам раскрыта более подробно, рассказываю все то, о чем мы уже с вами разговаривали. И с возрастом наши нейроны становятся менее активны. Потому что на самом деле для того, чтобы сформировать новую привычку, а это очень важно, научиться формировать новые привычки. Согласитесь, если согласны, плюсик в комментариях ставьте. Ведь для того, чтобы научиться, для того, чтобы получить то, чего у вас нет сейчас, необходимо делать то, чего вы еще раньше не делали. Для этого должны быть активные нейроны. И с возрастом... Нейроны головного мозга становятся все менее и менее пассивны. И э, напишите в комментариях, кому это знакома. Ситуация, когда раньше нормально было что-то учить, что-то новое приходить, а сейчас это приносит некое неудобство, некие состояния «я не хочу», а даже где-то и «не могу». У кого такое бывает, напишите «бывает» в комментариях. И э, таким образом получается, что наша задача, для того, чтобы сделать привычку быть здоровым, привычку правильно питаться, привычку даже, в общем-то, правильно реагировать на те или иные вещи, для того, чтобы остановить выплеск гормонов, который может приносить, ну, в общем, уже недостаточно неполезные эффекты для нашего тела и для нашего организма, нам необходимо сделать большее количество нейронов активными. Напишите, пожалуйста, в комментариях, знаете ли вы, за какой срок происходит формирование привычки. А пока вы отвечаете... Хочу вам еще раз напомнить замечательную историю Елены, о которой мы вчера разговаривали с вами, которая обратилась к нам с проблемой того, что у нее есть сильная тяга к сладкому и предрасположенность к сахарному диабету. И страх ее был неспроста, потому что мы с вами опять же говорили о генетической предрасположенности, к аутоиммунным заболеваниям и, в общем-то, она большая умница, что она приняла решение волевое, чтобы изменить всего лишь одну привычку, но поменять при этом весь образ жизни, все восприятие себя. И первое, с чего мы с ней начали, это мы выявили установку, которая живет у нее в голове, установку, которая ей, в общем-то, диктует, что ей необходимо есть. И э, вчера мы тоже об этом с вами разговаривали. Сегодня... Мы с вами разбираем тему, которая связана больше с физиологическими процессами, с процессами, происходящими внутри нашего тела. Так вот, для того, чтобы подпитать наш мозг, для того, чтобы сделать нейроны активнее, необходима еда. Ага, Татьяна, 21 день, совершенно верно. 21 день необходим нам на то, чтобы сформировать новую привычку. Но... 21 день – это формирование новой привычки. Так сказать, вы понимаете, что ваши нейрончики соединились между собой. Они уже, в общем-то, понимают, что у них есть новая дорожка, по которой они ходят. Но старая привычка все еще очень активная. И поэтому требуется еще один 21 день для того, чтобы сделать старую привычку менее активной для того, чтобы научиться шагать по вновь протоптанной дорожке. И в общей сложности 21 плюс 21, и еще дополнительно в общей сумме 90 дней требуется на то, чтобы по-настоящему сделать стабильной привычку новую и совсем-совсем забыть про то, что вы когда-то так делали. Итак, для того, чтобы наши нейроны головного мозга были активны, нам требуется глюкоза. Глюкоза ⁇ источник энергии. Энергии не только для всего организма, но и для человеческого мозга. А основная часть, полученная из глюкозы, примерно 60 или 70 процентов, нужна мозгу для того, чтобы проводить те самые нервные импульсы. А, так сказать, заряжать и делать активными наши нейрончики, чтобы они могли не только соединяться, но и быть классными проводниками хороших привычек. И для того, чтобы точно так же решать сложные задачки и сложные примеры. Что же происходит, когда мы с вами голодны, когда мы чувствуем и ощущаем голод? Наш мозг функционирует в аварийном режиме. Напишите, пожалуйста, для кого это знакомо. Когда вы чувствуете голод, и вы понимаете, что вы думать ни о чем больше не можете. Вы не можете принимать сложные решения. Вам хочется подзарядить его. Напишите, пожалуйста, плюсик в комментарии, кому это актуально, для кого эта информация не является чем-то таким нет. Это не про меня. Итак, а пока немножко расскажу о том, что у мозга есть замечательная функция. Точнее так сказать у него нет такой функции у него нет никаких камер где бы он мог хранить запасы глюкозы и он расходует ее так сказать в режиме онлайн поступила глюкоза и она сразу происход... идет в действие поэтому когда мы чувствуем что мы голодны и мозг работает в аварийном режиме нам срочно нужна подзарядка скажите пожалуйста а чем чаще всего происходит ваша подзарядка? Так, например, вспоминая прекрасную историю Елены, о которой мы вчера с вами разговаривали, ее подзарядка заключалась в прекрасных вкусных сладостях, печенках, а также ну, все это, в общем, подкреплялось вкусным сладким чаем. И таким образом мозг позволял ей продолжать работать, продолжать решать сложные задачки в течение дня. И а, сейчас речь пойдет о а, источнике главном источнике энергии в пище – это углеводы. Потому что так или иначе, все то, что происходило в жизни Елены, все то, что она называла сладостями, все то, что, все то от чего она хотела отказаться – питала ее организм. И кроме психологической зависимости, была, конечно же, еще и физическая потребность в подзарядке. Физическая потребность в том, чтобы а, углеводы продолжали поступать в наш организм. Напишите, пожалуйста, в комментариях, для кого это актуально. Вчера мы с вами говорили о теме а, перекусов или о теме того, что же все-таки в еде важно и, и тема углеводов всплывала. Я бы хотела задать вам вопрос: какой из углеводных продуктов чаще всего вы потребляете в пищу? Ну, скажем так, где вы берете тот самый запас углеводов? Угу. И, кстати говоря, подарок, который вы получите. Попробь до конца нашего мастер-класса связан с таким замечательным чек-листом быстрых и медленных углеводов. А напишите, пожалуйста, в комментариях, знаете ли вы, в чем разница быстрых и медленных углеводов. Но вообще тема углеводов, она достаточно сейчас распространена, потому что существует огромное количество споров насчет этой темы, и также точно и мифов, и там, ошибочных суждений. Например, даже есть специальные выстроенные безуглеводные диеты, которые позволяют быстро похудеть, которые позволяют приобрести быстрый результат. Хотелось бы узнать, как обстоят дела в вашей жизни с углеводами. что ж, пока я буду ждать ваши комментарии, давайте я немножечко расскажу вам о в том, что же такое медленные и быстрые углеводы, почему они так важны. Подзарядить мозг. Подзарядить мозг – это практически как действительно воткнуть, ну, скажем так, подзарядку телефона в розетку. И быстрые углеводы, и медленные углеводы отличаются лишь тем, что, в общем-то, это, это и то, и то энергетический заряд. И те, и те вещи позволяют нам быстро получить необходимую энергию, необходимую глюкозу для работы. Но разница лишь в том, что быстрые углеводы похожи на очень-очень быструю вспышку. Медленные углеводы похожи на медленно тлеющий огонек, который медленно вырабатывает энергию и насыщение нашего организма Происходит на большее количество часов. Тогда как, например, ну, допустим, предположим, в нашей любимой булочке количество килокалорий может быть примерно равно, давайте так, приблизительно будет равно у нас чашке каши. Только разница в том, что булочка, все, что касается сахара, углеводов быстрых, все, что касается сладостей, быстро насыщает наш организм происходит мощнейший и очень резкий выплеск энергии который может хватить нашему телу ну скажем где-то на полчаса после чего нам снова хочется кушать тогда как каша это также точно обладая таким же количеством килокалорий может дать заряд нашему телу ну на полдня например согласны с тем что я говорю, Знакома вам подобная информация? Напишите, пожалуйста, «Да» в комментариях или «Согласна». В подарок мы вам приготовили чек-лист продуктов, к которым относятся быстрые и медленные углеводы. Угу. Да, Юлия, углеводы в каждом приеме пищи, паста, картофель, хлеб, лепешки – и вот смотрите, Юля, задаю вам вопрос, скажите, пожалуйста, из тех перечисленных продуктов, которые у вас сейчас есть, напишите, пожалуйста, что относится к быстрым углеводам, а что относится к медленным углеводам. Это очень важно, очень важно, чтобы вы понимали, какими углеводами вы насыщаете свой организм. Ну, например, тот же самый, та же самая паста, это быстрые или медленные углеводы? Да, вчера мы разговаривали с вами в комментариях, вы мне писали про орехи. Орехи относятся у нас к медленным углеводам. Поэтому нежелательно кушать орехи ближе к сну для того, чтобы не провоцировать энергетический заряд нашего организма. И, не, в общем-то, тогда, когда ему пора отдыхать, не провоцировать его на то, чтобы у него повысилась работоспособность. Хорошо, а пока я жду комментарии, ответ на мой вопрос. Я продолжу. Что же такое быстрые углеводы? Быстрые углеводы – это быстрый заряд и выплеск энергии, который чаще всего выделяет большое количество сахара. А нет, к сожалению, Юлечка, не все медленные углеводы, которые вы потребляете в еду. Так, например, картофель относится к быстрым углеводам отсюда. На самом деле, ну, помимо того, что это вкусно, там хрустящие и специи – Такая любовь наших дорогих детей к чипсам. Потому что они дают быстрый, вкусный, яркий заряд. Хлеб и лепешки очень сильно зависят от того, из какой муки они изготовлены. Если это цельнозерновая мука, то тогда да. А если это не цельнозерновая мука, то выпечка может относиться к быстрым углеводам. Также точно и паста, и все макаронные изделия – очень сильно зависит от того, какая мука используется в макаронных изделиях точно так же. Поэтому э, век живи-век учись, обладая правильной информацией, вы можете правильно насыщать свой организм э, необходимыми ему килокалориями и необходимыми ему необходимо ему энергии. Поэтому, Юля, я надеюсь, что наш чек-лист вам будет очень-очень в помощь. Поэтому будьте с нами до конца мастер-класса, но не только поэтому. Итак, что же происходит? Что же происходит? Так, кстати говоря, пока... А, пока, наверное, Юлиша что-нибудь мне напишет в качестве комментариев, расскажу реальную историю. Реальную историю, потому что история Лены ⁇ это не единственная история, которая показывает о том, что мы так привыкли получать быстрое, что-то очень быстрое, что-то очень такое, знаете, прямо здесь и сейчас. Потому что это ярко, потому что это вот, легко доступно. И а, прекрасная Светлана, точно так же вредные привычки в питании ничего не могла с этим сделать, плюс интеллектуальная работа, плюс сидящий образ жизни и постоянная необходимость стимулировать мозг что же было сделано. Однозначно, был выстроен правильный, правильный алгоритм питания, и в этом ей помогла прекрасная программа гормонально-генетической перезагрузки, где она смогла почувствовать и понять, как реагирует ее тело на те или иные продукты узнать взаимосвязь гормонов и продуктов и таким образом также точно научиться перезагружать и правильно подпитывать свой организм правильными продуктами. В связи с этим сумела подобрать картину еды, картину питания под себя. Итак, хорошо. Что же происходит? В момент, когда мы насыщаем наш организм быстрыми углеводами. Однозначно наш мозг получает заряд глюкозы. Однозначно наш мозг готов быстро решать какие-то задачки. Но заряд быстро проходит, и мы снова и снова и снова ощущаем с вами чувство голода. На уровне гормональных вещей происходит вот что. Быстро повышается, выделяется количество большого сахара и вызывается всплеск инсулина. Наша поджелудочная железа работает очень-очень сильно, потому что инсулин, если вы знакомы а, с тем, как действует инсулин в нашем организме, поставьте плюсик, пожалуйста. Это такой ключик, который впускает сахар в клетку, насыщая ее. Соответственно, ему необходимо регулировать уровень сахара в клетке, либо, например, просто помогать ему попадать туда. Вместе с этим, вместе с инсулином есть прекрасный замечательный гормон, который точно так же у нас связан с чувством голода, да, и который сильно взаимодействует с нашими жировыми клетками. И когда мы много-много-много едим, или часто едим, или мы едим вот что-то такое, что на картинке нарисовано там что-то типа пиццы, которые тоже чаще всего относятся к быстрым углеводам, то а, жировая клетка смотрите схема очень простая. Сигнал поступает в мозг от лептина, что жировая клетка заполнена. Мы прекращаем есть, потому что мы не испытываем чувство голода. Мы не испытываем ощущение, что нам необходимо есть. Когда жировая клетка не наполнена, то наш прекрасный лептин не дает сигнал мозг и мы продолжаем есть а кому знаком гормон лептин я думаю что инсулин более понятный более знакомый гормон а вот лептин кому знаком гормон лептин напишите пожалуйста в комментариях лептин знаем что это такое знаем что это гормон который на самом деле называют таблеткой для похудения потому что именно он заставляет нас есть или не есть и даже были попытки вводить его в виде инъекций, но они не очень сильно были успешны. Поэтому очень важно понимать, что к этому гормону, так же, как и к другому любому гормону, у нас есть чувствительность или резистентность. И что можно сделать? Можно перезагрузить. Перезагрузить наши ощущения, наше состояние на уровне, как я вам уже объясняла, связи, ре, реакции, оценка, ситуации, на которую мы реагируем и выплеск гормона. Также точно и связи продукта с определенным гормоном и на нашем курсе гормонально генетической перезагрузки у нас есть замечательный модуль, который называется властелин гормонов, где очень подробно рассказывается связь каких продуктов с какими гормонами существует у нас. И правильно. Перезагружаете гормоны при помощи, опять же, связи с нашей замечательной едой. Мы получаем суперэффект не только в плане того, что мы перестаем кушать, когда на самом деле наш мозг ложно не чувствует сигнала от гормона лептин, а мы просто перезагружаем всю свою иммунную систему и включаем правильные гены. Ну что ж... Большое количество гормона лептин приводит к тому, что мы едим. Большое количество гормона инсулин приводит к тому, что у нас происходит избыток сахара в крови. И почему они взаимосвязаны? Ну, потому что у нас при избытке сахара в крови очень хочется много есть, повышается чувство голода и приходит желание кушать сладкое и мучное. И а, психосоматически... Про что мы вчера с вами говорили? Повышение сахара в крови. Вообще, в принципе, состояние, связанное со сладким вкусом, связано у нас с очищением любви к себе. Что же делать? Понимать, что у нас есть любовь. Мы принимаем и заботимся о собственном теле. Мы заботимся о себе. Помните, я вчера вам после нашей замечательной практики, которая называется «Подарок себе», говорила о более тонком восприятии умения принимать. Умение принимать в том числе любовь, умение принимать продукты, умение принимать вообще все окружающее. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за инструмент. Кто-то из вас помнит, что это за инструмент? Если кто-то помнит, это просто будет замечательно, потому что а, прямо сейчас мы с вами переходим к практике, которая будет связана именно с этим инструментом, наитончайшим ну инструментом, который помогает нам сгармонизировать очень многие процессы в нашем теле, начиная от эмоционального состояния и заканчивая даже количество сахара, выделяемого в нашу кровь. И я сейчас говорю о дыхании. И давайте мы с вами настроимся на, на подышать немножко. Сядем максимально удобно, максимально комфортно. Почувствуем, что мы сидим по-настоящему удобно. Выберем такую позицию тела, где бы оно было у вас расслаблено. И давайте мы слегка прикрыв глаза. Можно положить правую руку на живот. Мы будем делать вдохи и выдохи носом, дышать животом. На вдохе передняя стенка живота будет выходить вперед. И с выдохом она будет мягко подтягиваться. Мы с вами регулируем наше дыхание и мысленно мы начинаем считать. Например, два счета вдох и два счета выдох. Помните, что наш вдох это умение принимать, умение брать. Это наше с вами состояние Я достойна. Я достойна любви, я достойна здоровья, я достойна понимания близких. Я достойна всего того, чего у меня. Нет, по каким-то причинам, но я этого достойна. Выдох – это умение отдавать. Умение отдавать, умение отдавать все то, что может быть у нас в теле в избытке. Ну, например, повышенный сахар. Значит, его слишком много в нашем теле. Наше сознание помогает нам работать более мягко и глубоко, со всеми структурами нашего тела. Мы с вами дышим. Мы приводим дыхание в состояние равновесия. Наш вдох равен нашему выдоху. А теперь мы с вами будем делать задержки дыхания ровно в половину. Так, два счета вдох, один счет задержка. Два счета, выдох, один счет, задержка. Два счета, вдох, один счет, задержка. Два счета, выдох, один счет, задержка. Два счета, вдох, задержка. Два счета, выдох, задержка. И мы постепенно с вами возвращаемся, открываем глаза и напишите, пожалуйста, как вы себя чувствуете, а как-то поменялось ваше состояние. А может быть что-то вы уже почувствовали не только в плане успокоения эмоционального, но и где-то глубоко внутри почувствовали, как зашевелились процессы. На самом деле, чуть позже мы будем с вами разговаривать о важных частях головного мозга, которые позволяют нам принимать правильные решения в этой жизни. И когда мы с вами спокойны, когда мы с вами находимся не в состоянии стресса, то у нас принимаются действительно правильные и обдуманные решения. И чуть позже я об этом буду рассказывать. Ну что ж. Возвращаемся снова к тому, что происходит в нашем теле. Выделяется большое количество гормона инсулин. Наша поджелудочная железа работает очень-очень сильно. Наши замечательные островки Лангерганта работают. Потому что им необходимо правильно гармонизировать количество выделяемого гормона в нашем теле. И, соответственно, помните, мы вчера говорили с вами про китайский подход к телу, про китайскую метафизику, где наш, каждый наш орган связан с эмоцией, но и не только с эмоцией, со вкусом. Итак, например, за состояние выделения Инсулина у нас включает поджелудочная железа и селезенка. И, соответственно, селезенка работает, и поджелудочная железа в очень большом-большом формате. Она сильно напрягается. Это практически работа нон-стоп. Напишите, пожалуйста, а как бы вы себя чувствовали, если бы вы, ну, скажем так, работали бы, допустим, год без выходных совсем? Может быть хорошо, а может быть не очень, а может быть у кого-то был опыт такой работы целый год без выходных. Поделитесь нам, пожалуйста. Почему это важно? Потому что исходя из китайской традиции, селезенка, поджелудочная железа связана с нашими мышцами, с нашей кожей, с нашими соединительными тканями. Так, например, у людей, у которых уже есть аутоиммунные заболевания например, сахарный диабет, есть большие сложности с тем, что тело их становится более дряблое. Тело их становится, мягко говоря, не такое, какое бы они хотели видеть. И двигаться им становится все сложнее и сложнее. Наверняка что-то подобное вы уже встречали. Отсюда проблемы с кожей, проблемы с соединительными тканями, проблемы с мышцами. Обвисает лицо... Мы с вами становимся не сильно привлекательны для себя в зеркале. И следующий замечательный способ, который может помочь вам решить проблему не только гормонального плана, но и проблемы, хотя проблемами это не назовешь, скорее, скорее помочь нам стать более красивыми, это массажные техники. И... Перед вашим, На ваших экранах есть замечательная картинка девушки. Включайте, пожалуйста, в работу. И сейчас мы будем с вами делать массажные техники, улучшающие гормональный фон. Все эти инструменты, которые мы сейчас с вами пробуем на себе, которые мы сейчас активно используем, есть в нашем курсе. В нашем курсе есть отдельный модуль, который называется Красота с доставкой на дом, для того, чтобы не прибегая к временным вещам, такие как инъекции, подтяжки быть и оставаться красивой, сияющей и понимать, что лицо ваше выглядит как минимум, как будто бы вам все еще 20 а как максимум оно всегда такое прекрасное сияющее. Кроме того, наше лицо. Это голографическое отражение всего нашего тела. И каждый участок нашего тела отражается, отражает целое, согласно китайской акупунктурной науке, крылья носа. И участок вдоль носа сбоку соответствуют железам внутренней секреции. И массируя их, мы активируем глубинные структуры гипоталамуса, который, внимание, очень важен для того, чтобы правильно передать информацию, правильно ее считать и трансформировать в гормональный выплеск, в гормональный импульс, а также щитовидный и поджелудочный желез. Поэтому мы с вами прямо сейчас пользуемся нашими волшебными ручками и очень легким движением, слегка надавливая движением вверх. Открыли носа, можно средними пальчиками, можно указательными пальчиками, мы с вами делаем массажные движения вверх. Очень приятная привычка, которая помогает нам оставаться не только красивой, но и здоровой. Угу. Так, хорошо. Кроме того, возле крыльев носа находятся точки толстого кишечника, который принимает активное участие в формировании нашей иммунной системы. В общем-то, в нем находятся две трети клеток нашего иммунитета. И массируя данные участки, мы еще и оказываем очень положительное влияние на наши гайморовые пазухи, поэтому минус головные боли. Так что... Очень простая массажная техника, но обладая глубиной знаний и пониманием, что происходит в нашем организме, мы понимаем, что это не только про красоту снаружи, но и про красоту по-настоящему внутри. Ну что ж, дайте, пожалуйста, обратную связь, как вам наша массажная техника? Все ли у вас получилось? Есть ли приятные ощущения? Где? Если есть, жду ваших комментариев. А пока мы с вами продолжаем двигаться. Итак, состояние спокойствия. Это наше классное, замечательное состояние, когда мы можем принимать по-настоящему обдуманные решения. Обдуманные решения, и в частности, кушать или не кушать. А также, что кушать и когда кушать. И в этом во всем нам помогает рациональная часть мозга, которая называется неокортекс. И мы можем легко договориться с собой, не приводя слишком сильные стрессовые доводы, не рисуя себе страшные картинки, почему ты не должна сейчас это есть или должна есть. Что же происходит, когда нами управляет стресс? Включается лимбическая система и берет вверх наши чувства и эмоции. Это то, о чем мы разговаривали с вами вчера и вчера. Если мы с вами вспомним, что вчера, возможно, это было что-то такое из разряда Ой, с этим еще надо разбираться, с этим еще нужно как-то дружить и понимать. И в состоянии стресса включается та самая оценка, те самые установки родом из детства и наши дурацкие программы, которые заставляют нас действовать, ну, в общем-то, по схеме, которая уже, возможно, для нас не сильно рабочая. А что же происходит? на уровне нашей классной пирамиды потребностей прекрасного ученого Маслоу. Для того, чтобы выжить, по сути, нам с вами, ну, в общем-то, исходя из там, лимбических структур или рептильного мозга, нам, в общем, необходимо удовлетворить физиологические потребности. Поспал, поел. И уже дальше, когда мы выходим из состояния стресса, мы начинаем понимать, что ага, все-таки кроме «поспал, поел» есть еще и важные аспекты жизни, связанные с нашим состоянием безопасности, с состоянием того, что меня любят, с того, что меня уважают, признают, а я еще к тому же и могу. Могу, да не просто могу, а могу вообще влиять не только на свою жизнь, не только на принятие решения о походе в магазин за нужными и ненужными продуктами, но и могу точно влиять на то, что происходит у меня внутри. И чтобы рациональная часть мозга все чаще и чаще брала вверх, нашему мозгу необходима подпитка. Помните, мы с вами говорили о том, что необходимо для того, чтобы мозг был в состоянии ресурсов, в состоянии э, правильного принятия решений, Глюкоза, которая необходима как энергетический заряд. Кислород который попадает к нам вместе с дыханием. Поэтому дыхание – это еще и замечательная подпитка нашего гипоталамуса. И кроме того, насыщение кровью, и, ну и, в общем, такая важная и значимая часть – это перезагрузка гормонального статуса организма. Для того, чтобы наши гормоны не брали вверх над нашими реакциями и не вызывали в нас ощущения, которые заставляют нас стрессовать. Вот такой вот замкнутый круг получается, из которого очень даже легко выйти, понимая, что выход есть всегда. И так вполне реальная история, вполне реальный Танюша, которая счастливая обладательница четырех замечательных детей. Кроме того, она тренер по спортивному ориентированию. И когда мы говорим про насыщение мозга кровью, конечно же, на ум приходит, что это обязательно физическая зарядка. Вот, человек-спортсмен, человек всегда в движении. Человек всю свою жизнь, в общем-то, не останавливается на месте. Но посмотрите, с чем она к нам пришла. С нехваткой сил, нехваткой сдержанности, в общем-то, со стрессом, который благополучно происходит в срывах в семье, а также точно состоянии, когда я обожаю покушать что-нибудь вкусненькое. Кроме того, помните пять ошибок, о которых мы говорили? Это происходит даже тогда, когда я физически понимаю, что я наелась. С такой проблемой к нам пришла Таня. Что же мы с ней сделали? Посмотрите, очень важная вещь. Мы выстроили тайм-менеджмент и распорядок дня. Помните, об этом мы в первый день говорили, для того, чтобы помочь вот этой а, замечательной программе подсознания, которая зияет и заставляет нас принимать необдуманные решения и стрессовать, в общем-то, ее упорядочить. Кроме того, это интересный факт, потому что для Тани очень важным и классным открытием была йога, которая сочетает в себе правильное отношение к физическому телу и правильно гармонизирует и синхронизирует движение с дыханием, а также медитацией, а также программа питания. И, конечно же, одним из важных шагов было у Тани участие в программе гормональной генетической перезагрузки, где она получила все эти инструменты в течение прохождения 21-дневного цикла этого курса. Итак. Но мы сейчас с вами поговорим о еще одном замечательном инструменте, который позволяет вам почувствовать себя гораздо более спокойным, который позволяет вам принимать обдуманные решения. Это наша с вами физическая нагрузка. Только физическая нагрузка не в спортзале, не тогда, когда мы, наоборот, выплескиваем из себя большое количество энергии. А это физическая нагрузка правильном отношении к своему телу на коврике а может быть и не на коврике потому что сегодня мы будем с вами делать упражнения которые вы можете делать где угодно и когда угодно работая действительно с позами йоги мы изменяем кровоток внутри нас мы позволяем насыщаться тем или иным частям нашего тела мы сегодня разговариваем с вами про насыщение гипоталамуса. И для того, чтобы насытить наш гипоталамус кровью, вместе с кровью дополнить энергетический посыл нашего мозга, взбодрить его, понять, что у вас есть классный инструмент, который может быть такой достойной альтернативой печенке или ненужному сладкому перекусу или желанию поесть на ночь, тогда, когда вы понимаете, что уже все, даже чего-нибудь полезного поесть на ночь. Это перевернутые асаны. И перед вами пример двух асан, которые возможно выполнять, а может быть и невозможно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а можете ли вы делать подобные вещи со своим телом? Насколько ваше тело позволяет вам, например, сделать стойку на плечах? Это девушка в правом нижнем уголочке стоит на плечах. Или, например, сделать позу плуга халасану. Хорошо. Пока я жду ваших комментариев. Давайте мы с вами приготовимся. Интересно, как вы будете писать? Готовимся. Ладно. Хорошо. Предлагаю тогда действовать. Для того, чтобы насытить наш мозг и улучшить кровоток, нам необходимо будет поработать с нашей шеей. И прямо сейчас мы с вами будем выполнять упражнение. Вам необходимо будет положить руки в замке на затылок, расслабить максимально плечи, постараться их опустить вниз, сделать глубокий вдох и с выдохом. Медленно руками опустить свою голову. И почувствовать давление наших рук на голову. Можно слегка прикрыть глаза. И дышать. И со вдохом мы чувствуем, как приятно растягивается и вытягивается задняя поверхность нашего тела, как расслабляется наша челюсть, мы дышим животом, Хорошо. И мы не спеша, медленно поднимаемся. Напишите, пожалуйста, кому сложно было выполнить это упражнение. Может быть, кому-то из вас было сложно. И как и все на самом деле доступное, все на самом деле понятное просто, так и упражнения, которые мы делаем, они простые, но при этом они очень эффективны, потому что они воздействуют на очень многие вещи в нашем организме, на очень многие функции нашего организма. И медленно и верно подходя к обобщению всего того, о чем я сегодня вам рассказывала и вчера, можно увидеть, что наш организм похож на такой замечательный, отлаженный механизм. Хотя механизмом не очень хочется называть его, потому что он, ну, наверное, что-то такое более сложное. Хотя, наверное, как некоторые шестереночки, все-таки крутятся у нас внутри. И а, есть эмоции, которые мы чувствуем, наши с вами установки, наши с вами принятие или непринятие себя и собственных желаний, которые запускают, запускают реакции в нашем головном мозге, который трансформирует наши эмоциональные, наши ощущенческие реакции, вполне серьезный сигнал и гормональный выплеск, который запускает процессы в нашем теле, обменные процессы, внутренние органы, и мы с вами, в общем-то, начинаем ощущать собственное тело. И теперь представьте себе что будет, если мы будем воздействовать на наш организм через все три прекрасные шестеренки, которые у нас нарисованы? Насколько увеличится эффект от проделанной работы? Как вам кажется, будет ли он эффективен, если мы будем воздействовать на все сферы? И на физическое тело, о чем мы с вами говорили, и на тонкую необыкновенную вещь, Наше дыхание, которое соединяет процессы в физическом теле с нашим сознанием, с нашим насыщением, с нашим вообще в принципе очень тонким, тонким, тонкой подпиткой нашего организма. А также точно, если мы будем с вами работать с установками, которые нам так сильно мешают и часто заставляют нас в принципе на каком-то необыкновенно генетическом уровне тянуться рукой к тому что вредно если мы будем с вами понимать и чувствовать и знать какую еду полезно есть какую не полезно с точки зрения того что происходит в нашем организме с точки зрения того какие процессы запускаются согласитесь все это может дать огромный и необыкновенный результат такой результат, который уже ощутили на себя огромное количество людей, прошедших наш курс, прошедших и получивших супер результаты, такие как, например, с 10 таблеток гормональных препаратов уйти до одной таблетки. Как вам кажется, такое возможно? Если возможно, напишите, пожалуйста, плюсик. И еще раз вам показываю замечательную схему реакции мозга, и гормоны, которые выделяются, и дальше процессы, которые связаны уже с внутренними вещами. И все это работает в вегетативном единстве. И разделять это невозможно, очень сложно. Хотя, на самом деле, конечно, можно. Но это будет вам стоить большего количества времени, возможно, денег. И, ну, наверное, может быть, чуточки сожаления об упущенном возможностях. А... Хорошо. Замечательные мои соведущие сейчас, наверное, подключатся для того, чтобы еще раз, еще раз подтвердить все то, о чем я говорю, все то, о чем я говорила, потому что да, да, мы уже здесь, подтверждаем. Ага. Да, плохо слышно, или мы не включились, или как что? Мы включились, все слышно, все замечательно. Хорошо. Да, и то еще продолжение нашего сегодняшнего мастер-класса, то, о чем мы вам хотели рассказать в конце, это мы хотели вам на примере показать шаги, которые вам нужно выполнять для того, чтобы восстановить гормональный фон, для того, чтобы то, о чем говорила Елена, уйти от приема гормональных препаратов, а это на самом деле возможно, но ну, мы знаем это, потому что сами проходили через это. В прямом да. смысле слова перезагрузить гормональную систему в ваших организмов. И включить самые лучшие гены. Да, а, это, это вас не можно Жутко ну что, Кто готов? Юлия, Татьяна, вы готовы прослушать uh -huh. систему или, как было заявлено, дорожную карту пошагово? Как же нужно перезагружать нашу гормональную систему? Итак, кто пишет из наших замечательных участников, кто хочет и готов, тот пишет «хочу готов». Uh -huh. А пока э, есть ответы на вопрос. Ну, В общем, мы ждем комментариев, потому что я думаю, что наши участницы включатся сейчас в комментариях. Я тут абсолютно недавно вспомнила, что э, в возрасте, наверное, 25 лет у меня была жуткая привычка. Я любила каждое утро ездить и питаться фастфудом, потому что меня это заряжало некими энергиями каким-то состоянием радости, но при этом добавляла мне лишних килограммов. Только сейчас, когда я понимаю, что я сделала в своем теле и с чем мне, в общем-то, пришлось в конце концов разбираться, навевает на меня жуткую тоску и ужас, но тем не менее радость от того, что я с этим сумела справиться. Ага, вот комментарии от Юли. У есть первый желающий. Ура! Хорошо. Да, эти шаги мы вам хотели показать на практике, ну, а на практике почему? Потому что на практическом примере реально работающие программы, которые, с которой мы работаем уже ну, не первый год, и большое количество участников по этим шагам прошли, мы сами по этим шагам прошли, поэтому, ну, они Мы по этим классные. шагам не прошли, мы по этим шагам ходим. Ходим, да, регулярно. Да, вот. И Поэтому, ну, как бы пойдете, этот курс у нас начинается уже на следующей неделе, пойдете вы с нами вместе, как бы в очередной раз мы собираемся тоже идти на эту программу сами лично, или вы пойдете самостоятельно, выполняя просто рекомендации, которые вы услышали на этих днях мастер-класса, о которых мы расскажем еще сейчас вам. Вот это уже вы решаете сами. Из уст Елены, может быть, на каких-то предыдущих наших мероприятиях были общались. с с некоторыми или с несколькими нашими экспертами. Но, в общем, если все эти знания вы соберете в одну такую, как сказать, направление, в струю, то уже можно как бы начинать справляться со своим организмом, с процессами, которые в определенном возрасте начинают с нашим организмом происходить. А если вы хотите целостную, правильную, выстроенную и проверенную на практике систему, то, пожалуйста, милости просим, и мы начинаем. Да, Жу? Да, я сейчас подключу страничку одну. Так. Uh -huh. Uh -huh. Вот, вот все знакомые здесь названия сейчас будут перед вами на экране. Вот он, властелин гормонов. Вот она, радость движений. Вот они, все пришли, и уже они у вас на экране. Это то, Итак, а модули... Я угу. Итак, модули, можно называть шаги. Это и есть дорожная карта. Какие вещи нужно делать, какие вещи нужно соблюдать в виде рекомендаций, чтобы. Наша гормональная система начинала свою перезагрузку и выходила на должный, на азовый уровень, то есть вот так, как она настроена работать, так, как она настроена жить. Вот это система, состоящая из из определенных шагов. А на самом деле все это ну, немножко глубже. И ну, так как все-таки в наших центрах мы используем ну, восточный, скажем так, подход, и мы не рассматриваем человека, наш организм как какие-то отдельные составляющие, а рассматриваем все-таки его как целостную систему, которая функционирует и в которой все взаимосвязано, вот, то и... Э для того, чтобы получить результат какой-то, эти шаги, они должны быть последовательными, они должны быть в системе, это очень важно, и тогда это дает результат, потому что если делать что-то по отдельности, то тогда результат, конечно же, он тоже есть, но он просто не такой ну, не, не такой яркий, что ли, получается, не такой полноценный. Итак, модуль первый. Если, сейчас, секунду. Если по отдельности решать эти вопросы, например, заходить ну, с гормональными проблемами только с позиции гормона, можно попасться в очень грустную ловушку, потому что можно, во-первых, прийти к рецидиву, то есть что-то возобновиться снова, потому что вы просто не просчитаете тот момент, который связан, например, с психикой или с установкой, которую вы не убрали. Но при этом вы добавили гормональные препараты в виде реально препаратов. И организм наш уже решил, ну как малыш, который всю жизнь ездит на коляске, решил, что ходить я больше не буду, зачем у меня есть коляска. Поэтому а целостный подход дает возможность решить проблему, и э, не возвращаться к ней снова и снова. И и исключает, что... исключает, сейчас используется такое современное слово, исключает откаты. Откаты, задаты. да. да. Вот. Прошу прощения, что перебил Елену. Это позволяет, если вот слово по отдельности, оно и такое и слово и есть, в принципе, тогда это и будет по отдельности. А если все целиком, то это позволяет нам назад не возвращаться. Вот вы наверняка уже прочитали, что такое первый модуль, что такое первый шаг, он позволит вам в совокупности с другими шагами перезагрузить семь основных гормонов. Вот с помощью специальной и э, схемы питания и рациона питания. Вот. На самом деле дело все в чем. Об этом уже говорили мы в течение этого мастер-класса и нашего вебинара тоже, ну, касались отчасти некоторых моментов. А работа гормональной системы и выработка определенных гормонов в нашем организме, она связана очень тесно. Она связана с теми продуктами, которые мы употребляем в пищу. Угу. Потому что едим мы постоянно, несколько раз в день. И это очень сильное влияние оказывает на наш организм и для того чтобы разобраться каждому лично для себя, как на ваш организм влияет тот или иной продукт, ну, необходимо какие-то определенные шаги выполнить. И ну, следуя схеме... Диагностические как... шаги. Ну да, диагностические шаги, используя инструменты, которые существуют, когда Хорошо. с помощью определенных изменений в питании перезагружается наша гормональная система. Убирая какой-то продукт, мы убираем агрессивный фактор, который влияет на наш организм. Ну, на какой-то организм влияет, на какой-то нет... И как раз убирая его, мы понимаем, как наш организм реагирует на те или иные продукты. Вот. О результатах мы тоже сказали уже, ну, что благодаря применению этих материалов и различных знаний первого модуля вы не просто получите практический опыт, как бы, который останется с вами навсегда, но и э, также вы навсегда обретете, собственно, инструкцию по применению к своему собственному организму, когда вы точно будете понимать, что съели вы, например, кусочек сыра, как это повлияло на вас? Или съели вы там хлеб с маслом? Ну, к примеру, да? Или, или наше кашу, общее или... любимое, о чем я хотел вам рассказать еще в начале мастер-класса: вот этот замечательный продукт мороженое, который востребован летом, но очень сильно. Но как бы если разобрать его по частям из чего он состоит, то организм вам вряд ли улыбаться начнет по этому поводу. Но как бы все эти тонкости мы узнаем, конечно же, когда мы вникаем в эту систему, в эту систему питания, в эту систему составов продуктов что такое сладкое, что такое молочный продукт, что такое холодный продукт и, и так далее, тогда реакция нашего организма начинает действовать вперед нас. Вот, ну, как бы так, да? А кроме того, у нас есть реальные примеры людей, у которых были сложности, например, уже с выделением чрезмерным или недостаточным того же самого гормона щитовидной железы, благодаря тому, что они, в общем-то, поняли, какой продукт влияет, или наоборот, недостаток какого продукта заставляет неправильно функционировать нашу щитовидную железу, и им позволило это сбалансировать правильное функционирование этого замечательного, классного, такого важного для иммунитета органа. Да, очень важного, очень красивого. Он, наша щитовидная железа, она в виде бабочки. Вот здесь вот у нас расположена, может быть, вам Елена рассказывала. И, ну, в общем, и, конечно же, нельзя. Наша современная медицина, она регулярно не рекомендует лечить. Рекомендует не лечить щитовидную железу, а убрать. Хорошо, пойдем Двигаемся дальше. дальше. Да. Второй шаг, без которого никуда вообще, это движение. Конечно. Тут самый главный подход, который мы используем, который Восток на самом деле использует к упражнениям, и отличие восточных упражнений от западных состоит в том, что западные упражнения, они энергию расходуют. И получается такая ситуация, что тот полезный эффект, который мы получаем от каких-то интенсивных тренировок в спортзале, он... Он, он, он меньше, чем а, тот вред, который, ну, который мы получаем из-за того, что слишком много энергии мы тратим, который нам и так по жизни не хватает. А упражнения восточные, они позволяют эту энергию накопить. И в этом их вся очень легко, да, просто Жанна Христина сложным языком сказала, а на самом деле очень легко. Пользы меньше, чем вред, да, это <смех> раз и позволяет энергию растратить, но не восстановить. А восточный подход и восточные упражнения это йога, это цигун, это различные тибетские упражнения, индийские упражнения, они все очень легкие и очень простые, но они позволяют нам энергию сгенерировать и накопить в нашем организме, в частности, вот. Поэтому, если вы... А, могу я добавить еще да, немножечко с позиции нашего первого дня мастер-класса? И вы помните нашу замечательную модель спасатель, когда мы такой достигатор, который все время заслуживает чего-то в жизни. И вот а, тело наше работает в режиме нон-стоп, когда мы все время двигаемся, когда мы все время бегаем, когда мы все время выплескиваем нашу энергию. И щитовидная железа работает в состоянии много гормонов именно тогда, когда мы вот в этой модели живем. Поэтому э, восточный подход к телу, восточный подход к физическим упражнениям и гармонизации с дыханием, их... Э, позволяет нам и психологически помогать своим вот этим дурацким ненужным установкам быть более гармоничными и не работать так сильно нам не во благо абсолютно угу. поэтому если вы решаете но ну, я надеюсь что раз вы пришли на мастер-класс на такой то вы стремитесь к здоровому состоянию своего тела к, к какому-то правильным к правильным действием в отношении своего здоровья выбирайте упражнения восточные все-таки это может быть йога это может быть цигун ну и в общем-то, задача нашего модуля вот этого радость движения сделать так, чтобы эти упражнения, они доставляли удовольствие, чтобы вы получали от них радость, и они не были таким напрягом, что вот опять надо делать упражнения, сколько уж можно и как не хочется. И чтобы вы с этой методикой стали родственниками и очень друг друга радовали. А тем временем, пока мы рассказываем, может быть, кому-то уже интересно глубже все гораздо, у нас в чате уже появилась ссылка на программу гормональной генетической перезагрузки. Можно уже по ней следовать начинать изучать вот можно оставлять заявку а можно продолжать слушать нас а можно все вместе делать поэтому на ну, мы продолжаем Итак, вот так у нас третий шаг третий шаг про него очень хорошо нам расскажет елена потому что это как раз касается психологии питания касается формирования наших правильных убеждений ура Намах. мах Спасибо. <смех> Спасибо. И с этим мы уже с вами немножко поработали на первом дне нашего мастер-класса. И вы уже почувствовали результат от того, как очень простыми медитативными техниками можно почувствовать состояние удовлетворения от этой жизни, состояние «я могу», состояние «я достойно». Достойно иметь замечательное, классное тело, которое меня устраивает, здоровье, быть крутым примером для своих близких, а самое главное, я могу справиться с тем, что мне сложно. Мы будем с вами разбирать, убеждения, которые не позволяют нам сдвинуться с мертвой точки. Убеждения, которые заставляют нас со страхом думать о том, что, о боже, завтра мне нужно будет перестать пить кофе, я целых три дня не смогу жить без кофе. Представляете, всего лишь какое-то кофе, ощущение, что все, жизнь закончилась. И вот вместе с этим мы с вами будем работать, прорабатывать все эти качества, которые будут влиять не только на то как мы питаемся, ну и на то, как мы живем. Поэтому, расширяя границы и формируя правильные убеждения, здорово и здорово живем. Я хотел немножечко под исправить, ну в хорошем смысле слова, Елену. Она так сказала, работать и работать мы будем. Мы будем работать в стиле, в игровом стиле. Вот, сами с тобой мы будем играть, мы не, это ну, не работать, а работать, ну, то ага. есть это работа, это, ну, как бы освоение такое очень приятное, и оно ну, ради результата, и она обретает, если мы соблюдаем все шаги, мы соблюдаем все правила, которые заведены нами и нашими экспертами на этой программе, то это так называемая в кавычках работа обретает игровой стиль, вот игры с самим собой спасибо Можешь без кофе или не сможешь а, не смог без кофе вот вот это как бы так это с позитивным уклоном да, да, да, да, да. хорошо пошли дальше Красота с доставкой на дом. Здесь очень классные, очень приятные программы, заботы о коже, простые техники массажа, самомассажа, лимфодренажного массажа, специальный комплекс для ног с техникой массажа, который включает биоактивные точки. Это все позволяет нам... Ну, когда у нас уходит вес на программе или там уменьшаются объемы или какие-то еще происходят такие изменения. Это позволяет нам сделать так, чтобы наше лицо продолжало сиять, чтобы гладкой и потянутой была кожа. Эти процедуры, они помогают в эти периоды очищения, когда, когда интенсивно организм очищается от токсинов, чтобы это мягко очень проходило, и мы не чувствовали себя некомфортно в эти дни. Мягко и приятно, и как бы я видел со стороны, что женщины как делают эти упражнения, они улыбаются. Вот. Реально 15 минут в день, это, ну, это крайне легко, и более того, вы же узнаете их, вы получите навык за время программы. Этот навык вы сможете применить потом, даже когда программа закончится. Но 15 минут в день каждая женщина готова себе уделять. Поэтому Татьяна и Юлия, наши дорогие участницы мастер-класса, этот модуль именно для женщин. Больше никаким образом я не могу поучаствовать в этом модуле. Он именно женский. Сугубо женский, мужчина делает себе другой массаж. Мы, а, на, работе, себе, мы, мы на работе себе делаем, но мы кабачки <свят> или огурцы, как на картинке, себе на глаза, не будем класть? Тебе <свят> будем кладеть, <свят> никто никогда в жизни не увидит. Вот. А, я бы хотела задать вопрос Татьяне и Юле: а скажите, пожалуйста, важно ли для вас, чтобы ваше лицо излучало состояние? Вашего здоровья изнутри, чтобы оно сияло, чтобы блеск в глазах заставлял. Ну, может быть, даже немножечко задавать вопросы: ты что, это там подтяжку себе сделала? Если это важно, напишите. Чтобы, в комментариях, чтобы, улыбка, важно. чтобы улыбка с губ и улыбка глаз переходила на все лицо целиком. Это у нас одна из участниц, которая занимается в нашем центре в Самаре, когда она прошла эту программу, и, ну и несколько, какое-то время ее ни, ни, ни одна из сотрудниц нашего центра ее не встречала просто. И вот она ее увидела, Евгению, Евгению спустя какое-то время, она и первое, что спросила, это что случилось? Ты сделала себе подтяжку или что с лицом у тебя произошло? А на самом деле нет, это был результат программы это не может быть, там они кричали на всю Самару, это не может быть, это, это пластика, ты как, как признавайся, колола, женщины же, они же такие, призна... скажи мне честно, Но ну нет, ну, ну вот нет и все, но с другой стороны, но если кололи вдруг, то там же это же тоже очень серьезно, потому что ну, нельзя же делать массажные техники для лица, а, а это все вашими же руками, своими руками. Дальше. Шагаем. Пятый мод. Поэтому, в общем, уделяйте внимание себе тоже. Это очень важно. Даже 5, 10, 15 минут в день для вашей кожи, для вашего тела, для вашего лица. Это очень важно и дает очень крутые результаты. А да. технологию реалкарит. Стимулирует внутренние органы через наше лицо, о чем конечно, я Конечно, конечно, конечно. Да, проекция же везде внутренних органов, на стопах проекция внутренних органов, на лице проекция наших внутренних органов. Так что эти простые очень массажные техники, они очень большую пользу несут всему организму. Модуль пятый или пятый шаг – это помощник на кухне. И здесь, знаете, здесь о чем? О том, что некоторые продукты, можно свойства их компенсировать. О том, что если мы что-то убираем из своего Рациона. Чтобы для нас это не было так трагично, мы понимаем, чем это можно заменить. И эта альтернатива, она оказывается для нас очень классной и очень подходящей на самом деле. Ну вот. это вообще новая жизнь любой хозяйки. Ну вот если, если откровенно, прямо такими простыми словами, то это новая жизнь на кухне любой хозяйки. Да, это у нас есть Юлия, которая проходила программу гормональной генетической перезагрузки, и после этого ей муж оплачивает эту, эту гормональную перезагрузку каждый раз, Уже когда эта программа проходит, да. да, только потому что она готовит очень вкусную еду, используя вот эти рецепты, которые даются на программе. Программу можно проходить четыре раза в год, то есть со сменой каждого времени года. Это... Можно и чаще, можно реже, но четыре раза в год это очень хорошо на смене сезона. На смене сезонов каждого замечательно проходить программу, вот об этой выше упомянутой Юлии, вот каждую смену сезона муж говорит, на тебе деньги, иди, проходи, я хочу есть, чтобы... иду иду. Вот так. Да, и причем этот муж потом гордо говорит: "Я тоже на гормонально-генетической перезагрузке" еду. Отлично. Хорошо. Не, ну, на самом деле семьями люди переходили. У нас был такой опыт. Все и причем даже национальные, все кавказские семьи переходили и говорили, что вот отлично себя чувствую, вот отлично утром встаю без всяких вопросов, нету никаких там сорокаминутных вот этих вот так, что же мне сейчас, как же мне сейчас. Я иду и сразу занимаюсь делами. И плавненько мы перешли к очень важному модулю, вот это вот а абсолютный эксклюзив, такого нет нигде, можете вскрыть любой интернет-ресурс, вот, любой э сайт на Рунете, э но вот этого модуля или этого финального шага нету нигде. В этом шаге, вам Жанна Христина предоставить слово или я чуть-чуть скажу? Ну, когда так женщина говорит, не хочется говорить. Но в этом шаге мы <с вас выведем из той программы, не из себя, не переживайте, из этой программы, из этой программы очень мягко, очень замечательно и, что самое главное, с закреплением результата, где каждый ваш жест, ваше движение мы будем контролировать вместе с вами. В этом и заключается суть. Ну, на давайте. самом деле, сегодня говорила же Елена о том, задавала вопрос, сколько времени нужно для формирования новых нейронных связей, сколько времени нужно на формирование привычки. Нам там Татьяна отвечала, что 21 день. На самом деле, это действительно так. За 21 день новая привычка формируется, но старые привычки, они еще остаются, и они тоже на нас действуют. И для того, чтобы они тоже ушли, для того, чтобы мы от них могли избавиться и о них забыть, Нужно еще 21 день. И поэтому, ну вот знаете, как, что бы вы ни делали, какие бы изменения в питании, ну или там где-то еще, да, вы, чтобы новое, полезное и классное для своего здоровья вы не вводили в свою жизнь, очень важно, чтобы это был 21 день. И если это будет еще 21 день после, то это будет тогда уже такой устойчивый результат, который никуда не денется точно совершенно. И как и в любой программе, вот этот выход, ну, это, знаете, как, когда есть программа голодания, и в голодании важно, ну, не так важно само голодание, как важен выход потом. Как важен возврат. Да. да, точно так же и здесь. Для того, чтобы результат остался, для того, чтобы он закрепился, и ваш, и ваш организм, по-настоящему перестроился, вот эти 21 день после, он очень важный. И очень часто самые большие изменения, они как раз-таки происходят именно на этом этапе. Чтобы не возникло отката, назад, чтобы все не вернулось, нужен необходим просто выход из любой практики для оздоровления. Вот. Это можно назвать где-то ну, в серьезных каких-то реабилитационный период. Он нужен, чтобы все назад не вернулось. Вот это и называется осознанным выходом или закреплением результата. И когда на самом деле вы убрали из своего рациона какой-то продукт, например, ну, не знаю, это может быть молочные продукты, например, на какое-то время, на 21 день, а потом вы добавляете, ну, не просто добавляете, ну, как, как сказать, бездумно и неосознанно, да, когда вы делаете это осознанно, вы отслеживаете, как реагирует ваше тело на это, как реагирует ваш организм, что вы при этом чувствуете, как вы чувствуете себя после, как вы чувствуете себя утром на следующий день, да, то именно здесь как раз-таки вы можете составить для себя свой личный кодекс питания, когда вы точно будете понимать, как ваш организм реагирует на чай, как он реагирует на кофе, как реагирует на молочку, как реагирует там ну, еще на, на, слабовые, на, слабовые, как на... на различные слабкая, другие да. углеводы, как реагирует на сырые овощи и на наши замечательные фрукты перед едой или после еды. А с точки зрения психологических вещей в тот момент, когда мы придерживаемся определенного рациона в диете, например, я про диету просто скажу, и мы все вместе находимся в одной программе, то, пожалуй, ну, одна из самых таких психологически травмирующих моментов это как раз выход из этих диет, потому что человек сталкивается с состоянием страха. Я боюсь теперь есть, потому что я не знаю, что мне нужно есть. И как раз да, модуль, он помогает расслабить состояние стресса, дабы помочь себе правильно понимать, что я могу есть и что я сейчас мне можно. Хорошо. Вот из таких шагов, из таких модулей состоит данная программа. И это основные шаги, которые надо выполнять ну, вам, да, если вы хотите к своему здоровью подойти комплексно и, ну, скажем так, не целостно. просто да, целостно и по-настоящему справиться с какой-то... С проблемой, с каким-то состоянием, которое у вас возникло. Полноценно слово есть такое хорошее, которое uh -huh. подходит. Вот. У нас есть... Варианты участия. Наши. Угу. Есть четыре. Да, четыре основных варианта участия. Есть вариант хрустальный, в который входят два основных модуля. Это управление, это властелин гормонов и радость движения. Это базовые два модуля, которых, в общем-то, уже достаточно для получения результата. В том случае, если вы готовы самостоятельно идти по программе, если вы, ну, так уже ответственно... Понимаете, что вы, да, готовы сами справиться, вам нужна минимальная поддержка и минимальное количество информации, вы сами готовы справиться с питанием, вам не нужна дополнительная поддержка с рецептами, да, вы, в общем-то, можете сами, -то сами, сами. Да, сами выполнять какие-то процедуры, по, там, связанные с самомассажными техниками, вот, и... Этот, эта программа, тогда этот модуль, вариант, этот вариант участия с двумя модулями, тогда он для вас. В варианте с серебряным, золотом и платиновым входят все шесть модулей. шагов. Да, все и шесть это модулей. только сейчас и только сегодня. Мы так включили это специально для всех участников мастер-класса, что все шесть модулей, модулей в последующих трех вариантах участия входят. А в эти модули а, а, заключается это вот в чем? Что еще вы получаете? Вы получаете доступ к этим всем, ко всей программе, ко всем материалам курса в варианте «Хрустали» на время прохождения программы, а дальше на 3 месяца или в платиновом варианте «Бессрочный». Презентация программы водное занятие», которое состоится у нас уже в понедельник, 24 августа. Да? Да. Поэтому Если туда мы вас приглашаем. Уже можно проходить по ссылке, можно оставлять заявку. Вот, потому что все будет меняться. Будет меняться ценовая политика, будет меняться временная политика. А тут есть возможность э, в понедельник уже стартануть и все. уже получать, получать, получать замечательные знания, замечательные навыки, замечательные познания себя лично. Сопровождение а, в чате Телеграм. Я хотела спросить, будут ли какие-нибудь приятные бонусы сюрпризы для тех, кто принимал участие в нашем мастер-классе. конечно, мы сейчас к ним прямо уже подходим. Опускаемся идет к ним. Да-да, опускаемся к ним. Что еще? Сопровождение в чате Телеграм, уроки с автором программы, которые в вашем личном кабинете, онлайн-встречи. Супер бонусы, приз, такой подарок. Это месяц бесплатного участия в онлайн-клубе «Мы и Фомальгаут». Так, и, в общем, варианты участия. Специальная стоимость для участников мастер-класса. Она вот такая, со скидкой. Сейчас можно выбрать вариант участия, оставить заявку. И, ну, не смотрите там на цены, на свои возможности. Вы выбираете, исходя из того, какой вариант участия вам подходит сейчас, что вы хотите сейчас. Или вы готовы идти самостоятельно практически, да, в варианте хрустальном, или... Полностью все модули программы, все, что связано и с питанием, и с массажем, и модуль, выход, самое главное, да, есть еще вариант участия золотой, где программа медицинского центра включена, туда. Вот а то, это для mm -hmm. в одном из городов. В которых находятся наши центры. Но вообще мне хочется уже серьезно начать говорить, какие вопросы. Вот за 2017-2019 год более 500 человек уже успешно прошли этот курс. У нас действительно нет ни одной отрицательной обратной связи. Вот, люди, люди очень сильно довольны и Эх, нет с телефона, я бы прямо сейчас отзывы прочитал, у нас просто вот одна программа закончилась, начинается один поток закончился, начинается другой поток в понедельник, и там мы, естественно, собираем отзывы от людей, и ну, результаты вот прямо вот феноменальные. Такие вещи, как падение сахара в крови, причем на несколько единиц, не просто так вот там чуть-чуть, снизился, снизился серьезно, вот, а отказываются люди, ставят себе день, ставят себе дату, и говорят: вот до этого дня проживу я без гормональных препаратов и проживают, а потом, спустя неделю от этого дня, как он там называется? День, день день Д, как-то он <смех> да, когда поставил себе э, в план, вот, а потом спустя неделю понимаешь, что уже неделю от этого дня прожили без гормональных препаратов и живут полноценно. Э, позволяет решить программа позволяет решить вопросы хронических, ну заболеваний или каких-то эффектов в виде заложенности носа, э, в виде каких-то э, эффектов с нашими э, с Суставными ощущениями в суставах и боли в суставах, которые хронические, которые от месяца к месяцу из года в год программа меняет эту ситуацию. Программа позволяет избавить от лишнего, избавиться от лишнего веса, причем так настолько, насколько организм ваш сам того требует. Вот какой ему вес нужен, такой вес и устанавливается. И потом в результате какой? Э, э, за счет прохождения программы, какой самый простой результат? Когда у тебя 4 месяца после программы один и тот же вес, грамм в грамм. Вот. И, и, и, ты, и ты не страдаешь какими-то там перепадами аппетита, какими-то неистовыми желаниями поесть, когда ты пришел с работы вечером. потому это ты что, про себя сейчас расскажешь. Э, ну, а как а, а, а, а, а, а, так? Это ж, ну, естественно, про кого-то бы я так не смог рассказывать. Вот. Но... И эти вещи приходят сами собой, если ты просто соблюдаешь рекомендации. Это не так, ты себя ни к чему не принуждаешь, ни к чему не заставишь. Я приду и не буду есть. Нет такого. Ты придешь, и если не надо организму есть, он не будет тебя этого просить. Вот. Ну и такие вещи, как объемы, когда когда ты возвращаешься к любим, любимым вещам, когда ты возвращаешься к тем рубашкам, в которых ты ходил на совещание, и у тебя были вот такие вот зигзаги, когда между пуговичками, а потом... Ага, их не стало. И ты сидишь на стуле, сидя, даже если ты сутулился чуть-чуть, немножечко сгорлил позвоночник, а у тебя рубашка выглядит должным образом. И у тебя нету расщелин, в которых видны твои кожные покровы. Вот. Ну и так далее и тому подобное. Но самое важное, то что Серьезные. Если есть серьезная проблема, то это, конечно, пакеты уже серебряный, золотой и, и же с ними. Потому что эти варианты участия позволяют решать очень серьезные проблемы. Очень серьезные проблемы, если мы еще и в программах центра начинаем участвовать, то ну, просто только, только за счет массажа внутренних органов, только за счет регулярных соблюдений, когда ты как бы, находишься при центре регулярных соблюдений всех рекомендаций ну, позволяет ну, убрать вес, то, за две недели можно похудеть на 10 килограмм, как бы у нас были и такие результаты, вот, и восстановить полностью гормональный фонд. Нам обращались люди, и мы мы их диагностировали, выстраивали им программу, которые просто хотели. Мне муж сказал, что ты меня не устраиваешь. А для женщины что может быть страшнее? А, ну вот, а к нам приходили такие люди. И две недели в городе Сочи мы занимались, мы выстраивали полностью программу. Там была физическая активность, там были массажи, там была должная, должная физическая активность, правильное питание, абсолютно правильное по системе, по определенной схеме. Уехал человек с результатом Вне, вне зависимости от гормональных препар... вне зависимости, вот все разные слова от гормональных препаратов. Вот, с полностью ушедшим отеком от всех органов, включая кожу, а кожа – это самый большой орган нашего тела, похудевшая на 10 килограмм. Я не говорю уже о -о об объемах, мы с ней ходили, штаны поддерживали на последних наших днях присутствие здесь в городе Сочи. Ну, а впоследствии, когда мы разговаривали через две недели после прохождения программы «Уже из дома», она, я говорю, как, как супруг, как ситуация. У нас все хорошо, можете даже не спрашивать. Вот так мне ответили. Хорошо, я слишком долго говорил, давайте выжимать. В общем, выбирайте вариант участия, переходите по ссылке, оставляйте заявку, и с вами свяжется наш менеджер, и дальше вы поговорите о том, какие возможны условия, возможно, условия там, рассрочки, да, ну какие-то варианты. Так что, в общем, если вы хотите позитивные изменения в своем состоянии здоровья, если вы хотите решить какой-то вопрос здоровья, например, щитовидной железы, то вот эта программа тогда она для вас. Понимание и осознание этой программы позволяет даже в режимах изоляционных мер которые к нам применяли а может быть еще и применят, позволяет не набрать вес не набрать не изменить его более того позволяет убирать лишний вес то есть организм он будет избавляться если мы ведем должную активную Должную, должным образом физическую активность. Э, Какие-то звуки интересные, кто-то смеется как будто надо мной это Должная физическая активность, правильный рацион питания, правильный режим питания. В чем он заключается? Э, периоды между приемами пищи, они должны быть соответствующими нашей жизнедеятельности, нашему возрасту и так далее. Я могу вам даже приоткрыть тайную завесу От 4,5 до 6 часов э, периоды между приемами пищи должны быть промежутки вот и все остается на своем месте все остается на своем месте никаких изменений никаких отечностей никаких увеличений объемов в определенных частях нашего тела нет но но надо понять надо пропустить это через себя надо пройти эту программу можно это все делать самостоятельно абсолютно легко и просто С завтрашнего дня берите и ешьте э, и делайте промежутки между приемами пищи 4,5 или 6 часов пейте много воды, ну как много знаете вы сколько вам нужно воды а наша изначальная диагностика первичная на программе позволяет вам понять сколько вам нужно и это не телефонное приложение это исходя из конституции вашего тела позволяет вам понять сколько вам воды нужно пить день. И какой воды? Это два. И, ну и результат не заставит себя долго ждать. И у вас есть возможность проводить это самостоятельно или пойти с нами по уже проторенной дорожной карте. Дорожной. избегая ошибок, избегая каких-то ситуаций, когда вы не знаете, что делать или не понимаете, почему та или иная реакция организма возникла. Получая целостный и э, совокупный подход к организму целиком, пройти по этим шести шагам получить отличный результат. отличный результат гарантирован при соблюдении всех рекомендаций. В противном случае мы возвращаем деньги, но противных случаев ни разу не было. У нас есть еще такой, ну, подарок, сделаем для участников. Мастер-класс для тех, кто оставит заявку сейчас. Если вы оставите заявку, вы зафиксируете за собой участие, и доступ к материалам курса у вас продлится еще на три месяца. И таким образом для варианта хрустальный он будет три месяца, а для серебряного, золотого – шесть. Шесть. То есть фактически они смогут самостоятельно еще раз пройти эту программу имея доступ к материалам. Да, конечно, но, но, конечно но навык, даже не один раз. Навык он в любом случае остается. Ну и вот еще у нас был такой случай. Вот человек прошел программу, прошел программу полгода назад. Сейчас, видно, по окончанию лета, женщина, это естественно, решила еще раз пройти программу, но уже самостоятельно, но она абсолютно спокойно пишет мне в чат чаты веду я сам лично, поэтому пишет мне в чат, что э, скажите, Павел, добрый день, там вы меня помните, ну, естественно, мы помним, мы помним всех наших участников, вот. Вот, этот, вот этот продукт может являться заменителем сахара, естественно, я пишу, что этот продукт и является заменителем сахара, поэтому, если вы проходите программу, то его употреблять в пищу нельзя. Спасибо за такой широкий и полноценный ответ, все, я пишу как самочувствие, самочувствие превосходное, ну, и так далее. Далее. Я же говорю: нет ни одного отрицательного отзыва о программе. Или вот как ваши результаты, как ваше самочувствие? Результаты у меня самые, самые лучшие взрослые женщины, да. результаты у меня самые лучшие, самочувствие у меня на подъеме. Вот такие вот ответы резкие и четкие приходят. Но как бы, а самое главное, позволяет решать, аутоиммунные заболевания это вообще что? Это гипотериоз, гипертериоз. А Вопросы решаются. Вопросы решаются. Вот. Ну, у нас мы обещали подарок для участников, да? Да, это чек-лист, продукт, который относится к медленным или быстрым углеводам. И этот чек-лист будет в вашем личном кабинете. Поэтому, пожалуйста, открывайте его, скачивайте. Он с возможностью скачивания, да? Mm -hmm. yeah. Yeah. Для того, чтобы правильно разбираться продуктах питания и уже сейчас научиться включать такую замечательную вещь, как понимание того, что происходит в моем организме и того, как еда влияет на мое состояние и внутри, и снаружи. Ну а также спасибо, Елена, вам за подарок. Ну а также, если вы хотите продолжить разбираться, или вот это вот замечательное слово, чек-лист. Если вы хотите продолжать устраивать регулярные чеки своему организму, своему состоянию, конституции своего тела, то вам к нам очень много в восточных традициях, различных подходов, различных проверок, различных самодиагностик, различных диагностик при помощи наших экспертов, за счет которых можно выстроить себе путь, путь обретения счастливого, долгого, здорового образа жизни. Хорошо, будем заканчивать. Если Конечно. есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста, можете написать нам в чат, мы Тут еще несколько минут можем отвечать на вопросы. Да, если появились какие-то вопросы, но ну, вы не хотели нас перебивать, конечно же, задавайте вопросы, мы на них с удовольствием ответим. Ну, а мы близки к окончанию и к завершению нашего мастер-класса. Если у вас все-таки возникло желание... То, ну не все-таки а появилось желание вот только сейчас то пройдите по ссылке оставьте заявку далее с вами свяжутся менеджеры и вы получите необходимую консультацию и по поводу программы если что-то осталось невыясненным и по поводу как как проходит программа и когда во сколько именно по московскому времени состоится вводное занятие 24 августа ну и так далее и еще хотелось бы добавить, что вот все те результаты, о которых вы говорили, такие видимые результаты, когда там любимое платье, снова в пору, когда вы понимаете, что все, пиджак, который висит, уже не висит, ну не висит на вешалке, а висит на вас с необыкновенными какими-то волшебными ну, вещами, когда э, нет проблем с э, иммунными заболеваниями, нет проблем с тем, что налажена функция, правильное функционирование организма. Есть ведь еще замечательные, прекрасные примеры того, как все это послужило реальной причиной, стимулом для того, чтобы мужчина, который прошел программу гормонально-генетической перезагрузки, наладил отношения с женой. Только потому, что начал с ней гулять и больше проводить времени. А еще чаще. Жена, как Жена как наладила отношения с мужем. Да. Только за счет этой программы. Да -да -да. Такое, Такое тоже мнение. бывает у нас. Стало реальным примером для своих детей, которые просто увидели, что ого, она же-то еще может, ничего себе, и не надо больше стоять в очередях в больницах с бесконечными анализами и с огромным количеством средств и времени, потраченным непонятно на что и непонятно каким результатом. Елена, спасибо. Вы мне напомнили о очень интересной ситуации, когда вот пришло это сравнение, что дети и мама были, знаете, когда вот очередная суббота, а ранней семьей воспринимались субботы, что если суббота, то мама лежит, потому что у нее неделя за спиной, и здесь они суббота, там до пол 11 утра. Мама, чё, а ты Почему ты не лежишь, мама? Вот, а мама не лежит, мама готовит потрясающий, обновленный завтрак всей семье. Ну, как бы, потому что увеличивается количество энергии, которое у вас поступает. Вы его сами к себе, в себе увеличиваете. За счет правильного питания, за счет правильного распорядка дня, за счет правильных промежутков между приемами пищи, за счет вашего внутреннего психосоматического состояния, о чем вам Елена рассказывала два дня, друзья. Вот. Так что вот так вот. Ну, а кроме того, есть еще и очень мощная вещь, который, о которой тоже забывать нельзя. Ведь а, любое изменение в питании, правильное изменение в питании и изменение в наших физических нагрузках ведет к изменению набора хромосом. А это значит, что мы с вами делаем суперработу не только для себя, но мы делаем суперработу на уровне ощущений, восприятия, оценки реальности для всей нашей семьи. Представляете, для ваших детей, для ваших работы, детей, да, да. Это Поэтому, очень, это если посмотреть на цену, то эта цена вообще очень смешная. Потому что если понять, что мы делаем, для чего и зачем мы делаем, то тут вообще вопрос: ну как бы о тех суммах, которые там обозначены, даже может и не стоять. Потому что масштаб всего того, что вы получаете, масштаб всего того, с чем вы работаете и как вы работаете. Раб... Опять же слово работаете, ладно. Мы работаем, да, мы... мы в России мы привыкли работать. Просто что-то... Ну, необыкновенно большое. Ну, потому что все в порядке с гормональным фоном, и работа меня не пугает. Да-да-да, уровень энергии абсолютно соответствует тому, чтобы работать и работать. Знаете, еще как бы, вот такое есть, это с точки зрения логики и математики. Если наше общение с вами на программе продлится 42 дня, конечно же, оно продлится пожизненно, может быть. Там. Но 42 дня касаемо программ. Если любую из цифр, которую вы можете себе позволить, сколько стоит вариант участия в программе, разделить на 42, посмотрите, на сколько, какое минимальное количество средств вы тратите на себя в день, а получаете вы в разыкратно больше за этот день. Как минимум один навык, тот, который вы унесете с собой с этой программы, стоит гораздо дороже. Хорошо. Ну все, всем большое спасибо за внимание. Всем всего лучшего. Дай Бог здоровья. Елена, большое спасибо вам за... Вам спасибо. Да, спасибо, Елена. Спасибо участникам нашего мастер-класса, что вы были с нами два дня. Я думаю, все увидимся. Да? Обязательно. Всего ну, доброго. Все. Хорошего вечера.